доброго всем времени суток карантин продолжается сидим дома не выходим а, погода хорошая но рыбалки нет поэтому решил записать видео с серии говорящие руки как я вижу фидерные монтажи такая серия будет видео на тему фидерные монтажи сегодня я расскажу как я вижу а, патерностов или еще его называют для гарнера вяжу я ее на основную леску сразу без а, промежуточных монтажей поскольку считаю лю любые промежуточные монтажи в данном случае это Лишнее. Поэтому по 13 вяжу сразу основной. Шнур основной отмеряем 40 и вяжем петлю сантиметров 5-6 узлом восьмерка. Дали, затянули так на эту на эту петельку я цепляю карабинчик сверхушку такой как говорится вели. вот разнообразие такой такой же ну, такой на это больше карповый Ух, тут. карповый тут нужно сверху еще противозакручивать задевать его у меня наличнее или вот такой допустим с такой бомбочкой любой но ну, я считаю это лишнее это, если мы на основной без петли беру простое вертлюжок с карабинчиком главное что у нее вот здесь все чисто э по сравнению вот, допустим с этим тут вот, есть такие загнутые части за которые часто э цепляется поводок поэтому ставлю обычно вот такой чисто без этих лишних деталей и его цепляю петля в петлю в карабинчик точнее в вертлюжок. раз, петля в петлю и два продел, затянул по идее вот что у нас получается вот. петля и карабин за этот карабин мы цепляем кормушку, такую кормушку тоже, кстати, делаю я их сам эти кормушки или такую вот пулю. Ну, допустим, давайте я тут поменьше. Цепляем ее за карабинчик. Вот мы ее прицепили. Их вот так. Соответственно, если здесь поклевка, рыба не чувствует веса кормушки плюс ко всему допустим взяла рыба потянула и в момент когда она чувствует вес кормушки она сама засекается то есть данная оснастка еще и сама ловит рыбу так теперь значит этот хвостик который э, идет ниже основной где-то на расстоянии на расстоянии Ниже кормушки где-то на 1 сантиметр. где-то здесь. Вот, где-то здесь. Я вяжу еще одну петельку. Вот здесь петельку вяжу маленькую. Тоже узлом восьмерка. Раз. раз. Подтянули. Тоже узлом восьмерка. Затянул Затянул Лишнее Лишнее отрезал Лишнее отрезал И уже вот именно за этот за эту петельку вот за эту петельку я цепляю поводок так. поводок цепляю петля в петлю раз продел идут оп так. продел затянул по идее монтаж готов. Вот все. Это один из вариантов. Второй вариант. Я беру бисерную резину. Но она уже у меня без маркировки. Как бы все потрывалось. 6 миллиметров. Вот ну, где-то сантиметров 5-6. Для начала, как говорится, вот здесь, на одном краю я вяжу петельку. Тоже узлом восьмерка. Привязал. Стараюсь сделать помельче. Смочил, чтобы она не пережгла. Затянул хорошо. Хвостик отрезал практически под самый ноль. Сделал сантиметров опять 8 смотри конечно на курыбу на леща можно побольше на полту можно поменьше и здесь со второй стороны тоже сделал петельку тоже узел восьмерка стараюсь сделать узелок поменьше, точнее петельку, подтянул, оттянул, как говорится, не забываем смачивать, и под корешок отрезал. Все, теперь один край, я цепляю на то место, на ту петлю, где впервые, в первый раз я цеплял поводок. Вот, петля в петлю, раз, и готово получается у меня отвод резинка и уже на резинку я цепляю поводок Раз. тоже петля в петлю и прицепил поводок вот он у меня поводок резинка амортизирует то есть даже на тонкую леску на поводок на тонкий поводок 0,10 у нас будет возможность вытащить более крупную рыбу ну и по идее сегодня все что можно рассказать об этом монтаже монтаж напомню называется паттерностер или петля гарнера где я рыбачу редко в основном если дно заболоченное это. И когда очень осторожно рыбка. То есть рыбка подходит, не боится веса кормушки и берет. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Ставьте лайки. Делитесь с друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Всем спасибо, всем пока. Берегите себя и своих близких. Пока-пока. Встретимся на рыбалке.